Добрый вечер, друзья, приветствую всех. Сегодня очередной наш вечерний выпуск, и мы обсуждаем разные темы, разные вопросы, потенциала. Спрашивайте, что вас интересует, я с удовольствием отвечаю на ваши вопросы, помогаю по возможности разобраться в разных простых и не очень ситуациях, вот, и, конечно, помочь, подсказать, что нам нужно, что нам не нужно, из разных интересных моментов. Так что, пожалуй, и с тем, которые привлекают внимание, у меня недавно в постах у меня был такой вот вопрос, который касался негатива, иногда часто тоже и попадаюсь в эту ловушку регулярно и сам, Поэтому, наверное, сегодня хочется с этого начать и определить такой вот момент, который связан с тем, что огромная часть нашего потенциала блокируется тем, что мы называем такой вот избыткой негатива. Особенно сейчас, во время войны и когда, собственно говоря, ожидания не самые лучшие, наверное, на ближайшее время что кто его знает, вот, может быть третья мировая война уже идет, да, просто мы еще об этом не знаем. вот В любом случае опасность, которой сталкиваются многие люди и в первую очередь наша собственная психика, это связано с тем, что у нас много негативных вещей, много негативной информации, много негативных прогнозов. Проблема ухудшается и, еще и в том, что мы сами Ищем негативную информацию. А, TV-шоу TV -шоу, они также производятся не по принципу, например, там любовь, а по принципу ненависть. То есть интересное исследование, которое показало, как показать, а, что будет являться за эмоций прогностическим, что зрители будут смотреть следующий сериал. Поверьте, это оказалось не слово любовь, это оказалось слово. Ненависть. То есть, такой вот hate вотчинг как называется, когда вы что-то ненавидите и это смотрите, это определяет успех шоу. То же самое, к сожалению, действуют все социальные сети. Если это пост полной злости, ненависти, катастрофических предубеждений, да, то есть, это какая то предательство, это какие-то враги, это какая-то неизбежная угроза, то алгоритмы, безусловно, отдают ему предпочтение, не по той причине, что это мировой вселенский заговор, который хочет вызвать у нас вселенское ощущение беспомощности, а скорее проблема в том, что это больше верально, больше, больше репостится. Более того, что в принципе мы сейчас с вами находимся в такой интересной точке отчета времени, что если раньше, даже десятилетия, ну, буквально еще десятилетия назад, более или менее люди собирались, смотрели с верой в будущее, собирались какое построить какое-то лучшее общество, да, лучшую страну, они в принципе в это верили, так либо иначе, над этим работали, то что нам остается, нам остается как не упасть не сильно хуже. Вот. То есть никто ничего хорошего не ждет, буквально эта история с этим происходит. Вот. То есть мы ждем, чтобы было не так плохо. Более того, уже давно политики и пропаганда, не поняли, что намного проще запугивать, чем что-то обещать. Еще Никола Макиавелли, собственно говоря, еще несколько столетий назад, он заметил, что у государя есть два инструмента. Это любовь и страх. Вот, Собственно говоря, потому что любовь ненадежна, он говорил, Макиавелли, говорил, что нужно опираться на страх. И, собственно говоря, даже сейчас существует отдельная, так называемая, «Terror Management Politics» или «Terror Management Theory», которая базируется на том, что страх – это самый удобный способ управления, способ управления. Когда мы в страхе, когда мы напуганы, неважно чем, собственно говоря, не так важно чем, то наш мозг происходит такой угон мозга. У нас мы работаем не префронтальной корой, мы работаем миндалиной. А у миндалины… Критичности никакой нету, это черно-белое, шаблонное мышление, друзья, враги, упасть, ударить. И самое, что интересно, абсолютно предсказуемая реакция. То есть в случае с Миндалиной невозможно различать полутона, невозможно различать какие-то оттенки, шаблонность мышления наступает. И, собственно говоря, мы буквально какие-то как куклы, как папец, как куклы абсолютно управляемая история. Вот. поэтому страх прекрасная история. Страх можно напугать, и все буквально со страха готовы, готовы, сойти с ума и отказаться здесь от любых прав. Ну, в общем-то, но проблема заключается не только, что нам еще пугает, что мы сами пугаемся, что мы сами пугаемся. Мозг любит чернуху, и это дело довольно древнее, чем последние несколько десятилетий. То есть вот сейчас все говорят, вот. Это плохие средства массовой информации, навязывают вот нам негатив, убийство, воровство и так далее. Но, ребят, на самом деле это нет. Если мы возьмем газеты 150-летней давности, мы увидим там то же самое. Кто кого убил, изнасиловал, какие-то воры, ставки на спорт. Вот то, что по ушам нам ездит и сейчас, это было 150 лет назад. А почему так происходит? Дело в том, что, несмотря на то, что большинство из нас в душе мы оптимисты, у нас в есть... Negative bias, негативные предубеждения. Это значит, что для нашего мозга любая негативная информация об угрозах, трагедиях, убийствах и так далее, мозг ее рассматривает как очень важную для своего собственного выживания. Почему так происходит? Дело в том, что вы же помните, мы жили в племенах, вот наше формирование Homo sapiens как вида происходило не в городах, а в небольших племенах охотников-собирателей. Поэтому, если что-то актуальное случается там с вашим соседом, практически с вероятностью 100% эта история будет актуальна для вас. Сломал он ногу на крутой тропинке, где находятся дикие бизоны нападают, где он подхватил новую инфекцию, это все касается и вас. Вот. И поэтому, чем больше вы собираете этой информации, вы получаете это удовольствие. Мозг награждает, о, смотри, как много ты чернухи прочитал. Наверняка ты готов к выживанию, ты улучшил свои шансы, потому что ты много знаешь о э, плохом. Нужно больше чернухи, нужно больше разнообразных трэшевых новостей, и ваш мозг просто заливается дофамином. И здесь я хочу запомнить, что в отличие от э, того, что многие люди считают, что дофамин это всегда приятно, отнюдь это не так. Дофамин – это то, что заставляет вас бесконечно листать, листать ленты в разных каналах, на разных сайтах. И это такое болезненное, довольно неприятное ощущение, как будто вы чешетесь и начинает чесаться еще больше. Вот что такое дофамин. Когда вы что-то делаете, несмотря на то, что вам плохо, вы продолжаете это делать. Как в аддикции, либо в переедании, либо в созависимых отношениях, умом вы получаете, понимаете, что… Это иррациональное поведение, которое вам навредит, но остановиться довольно сложно. Но, как говорится, давайте разберемся, потому что, когда вы поймете, почему так происходит, намного легче это поведение остановить. То есть, искать негативные новости нам помогает здесь дофамин. Как снизить это выделение дофамина? А, смотрите, невозможно просто сказать, ой, я ничего не буду знать. Да? Чувствуешь себя такой, иногда менее защищенным, довольно сложно это сказать. Но помогает это понять, что из всех новостей в мире большинство вещей, которые они меня не касаются, да, то есть это не касается лично вас. Реально? Реально. То есть э, здесь, знаете, с новостями как с едой. Лучше употреблять какую-то локальную пищу, которая здесь вас касается. То, что происходит в какой-то стране, там в Африке, либо где-то еще, конкретно вас не касается, даже если это очень негативные вещи. Единственное, что вызовет это ощущение, ощущение своей беспомощности и ужаса, который надвигается. Что помните задача? Вы перестанете нормально мыслить, а начнете мыслить стереотипно. Второй момент, который касается, почему мы подсаживаемся на негатив, это перемежающееся подкрепление. Трэшак, трэшак, трэшак, трэшак, о, одна хорошая новость. И прям хорошо. Трэшак, трэшак, трэшак, трэшак, о, одна хорошая новость. В случайном порядке. Так работают слот машины автоматы, в казино, это называется перемежающееся подкрепление. То есть, собственно говоря, если, например, возьмем пример с вашей машины, если ваша машина не заводится вообще там три раза подряд, да, то вы ее в ремонт несете. Если она там четыре заводится, а нет, вы готовы чертыхаться, плеваться, но в ремонт не сильно хочется вам куда-то ее отвозить в ремонтную. Вот, Вот такая вот история. Кто-то комментирует, мир глобален, ковид начался в Китае далеко от нас. Но, собственно говоря, информация она в Китае, она бы э, следить за этой информацией вам бы не помогло. Вот. Тем более, изначально вся информация по Китаю была Китаем фальсифицирована. И также ВОЗ, которому Китай платит огромные деньги, тоже фальсифицировал информацию по ковиду. Поверьте, я прекрасно эту историю все помню, как она начиналась, потому что мы вылетали в Таиланд. И Всемирная организация здравоохранения с ее китайскими спонсорами ходили и говорили, нельзя прекращать перелеты, пусть китайцы летают везде. У них скоро китайский Новый год, нельзя людям запрещать хорошо провести себе это время. Клянемся, мы все исследования провели, вот данные наших китайских коммунистических товарищей о полной безопасности ковида для всего мира. Разве этого не было? Было. Так что если бы вы бы стали смотреть эти новости, вы бы что были бы этими новостями? Дезинформированы и могли бы принять неправильное решение но ну, мы полетели в таиланд конечно застряли там еще на два месяца но в целом как бы обошлось нормально без разницы читали бы мы эти новости либо нет так третий момент почему мы любим негатив это такая хитрый момент награды который называется а я умнее всех то есть вы читаете например почему вы смотрите каких-то тупых людей вот как недавно на интервью да там у дудя вы смотрите какие-то глупые шоу и можно реально вы смотрите людей которые вам не нравятся, говорят глупые вещи но вы смотрите их почему потому что вы чувствуете себя умнее чем они это то что называется hate watching да это то что называется hate following вы фолловите follow, follow людей следите которые вас раздражают и не нравится зачем Показать свое моральное преимущество. Вот какие бы они тупые, а я здесь красавчик. О, каким не повезло, а мы тут вообще лучше всех. Это тоже выделяется дофамин. Но это дешевый, совершенно нездоровый и бессмысленный дофамин. То есть это такое, как какая-то... Даже нельзя как это назвать какой-то нездоровый вид извращения, когда вы пытаетесь самоутвердиться за каких-то других людей, а на самом деле, следя за ними, просто копируете их здесь поведением. Ну и, наконец, наверное, четвертая важная ошибка, которая здесь есть, почему нам нравится плохое. Наш мозг склонен путать плохих парней и крутых парней, и девочек тоже. Ну, вы знаете это, да, там, о, бэдбой, бэдбой. Почему так происходит? Потому что это наша ошибка, как приматов, как обезьян, ну, байс нашего мозга врожденный. Мы путаем крутизну с плохостью. Дело в том, что есть, существуют два разных понятия в социологии. Есть примативность и есть социальный статус. Чем они отличаются? Примативность – это когда человек себя ведет, ведет как примат, да, то есть как обезьяна, Кричит, нападает, строит иерархию, крушит все, что вокруг, гадит везде, нарушает социальные нормы, громко, громко орет, пытается демонстрировать свое преимущество, нападает на остальных, пытается воровать и нарушать здесь правила. Вот. И примативность, это примативность, да, вот какую у обезьян. Социальный же статус, он по сути является, складывается из финансового состояния социального положения, которое человек занимает, внешности, привлекательности, стиля, манер и эстетики. То есть это реальное влияние общественное, которое оказывает здесь человек. То есть сколько человек его, по сути, слушают и для каких человек это имеет значение. Это социальный статус, вот, и очень часто происходит вот эта вот ошибка и мозг, что если человек себя плохо ведет, он крутой. Вот. Именно поэтому, каким бы мерзким ни был преступник, да, у него всегда найдутся божатели. Потому что, ну, просто часть людей, кто вот на уровне такого примативного мышления, для них любой плохой парень, это хороший парень, потому что он крутой, потому что он показал вот всем, он потому что что-то сломал, что-то взорвал, и поэтому он крутой. Это на самом деле не так, и следить за этим совершенно история не делает. И тут, конечно, наверное, у вас возникает вопрос. Вот, Андрей, все нам запрещает э, всякую дрянь читать, всякую дрянь следовать. Так э, почему, что нам, собственно говоря, делать? Да, то есть, ни новостей читай, ни каких-то других друг, людей не читай. А, смотрите, есть такая классная штука, которая называется векарное обучение. Либо можно назвать обучение подражанием. Когда мы читаем истории, которые нас эмоционально затрагивают, когда мы следим за людьми эмоционально затрагиваем, мы бессознательно начинаем копировать определенные модели поведения. И это очень важно, потому что здесь происходит такой вот такая мимикрия, такая вот как бы подражание, как вот как у мастера, даже ничего не понимая, но подражая его движению. И Важно крайне тщательно относиться к выбору той информации, тех историй, тех людей, кому вы подражаете, на кого вы хотите быть похожим, от кого вы получаете эту информацию. Но, условно говоря, если мы сравниваем еду, если мы сравним информацию с едой, да, эти процессы очень похожи. Вот представьте себе, что э, вот вы покупаете в хорошем магазине, да, он проверен, у него сертификат, вы там покупаете продукты. И теперь представьте, что вы спускаетесь в какой-то... Переход, какой-то переход, где шприцы наркомана валяются, где пахнет мочой, где разрисованный все стены, вонючий. И у никакого-то неизвестного, просто жесткого, какого-то асоциального человека, от которого нет вы покупаете хлеб, яйца, либо, либо что-то еще продукты, из которых идете и себе готовите завтра. Такое у вас можно представить? Думаю, нет. То есть ни один из вас в ясном уме такое бы делать, конечно же, не пошел. Но почему тогда вы за информацией, за оценками идете в еще большую клоаку и всерьез обсуждаете, кто там что сказал? Просто спроецируйте это на еду, и тогда намного станет вам полезнее понимать, как в этой ситуации себя следует, либо не следует вести. Другой пример, раз мы говорим про мнение, и про всякую пропаганду, про информацию, как потреблять. Есть мнение, больше сфокусировано на фактах. да, То есть какие-то моменты, заметки, там аналитика, какие-то исследования. То есть вот-вот-вот, что произошло. Есть мнения, ос ос которые основаны преимущественно на оценках. Вот этот фашист, вот этот урод, вот там мы победили, вот там мы проиграли. Тут предательство, тут что-то еще. Что это? Это ультрапереработанная еда, это фастфуд. В то время как факты... Аналитика – это цельные сырые продукты. Конечно, фастфуд есть приятно в некотором смысле. Сразу бьет по рецепторам, там куча сахара, соли, глутамата, усилители вкуса. Вы такие, о боже, боже, как это вкусно. То же самое, заходишь, вы заходите в ленту, и там новости. Да, действительно, мы сейчас там победим. Вот этот враг, мы его накажем. То есть вы весь на эмоциях, совершенно вовлечены этим. Но это фастфуд. Потому что это просто эмоции, которыми по дирижеру вас здесь дергают. От такой еды мозг тупеет. Потому что это вы просто перенимаете эмоции и оценки вместо того, чтобы самим проделывать аналитическую, логическую историю рассуждения. Если вы видите какие-то цифры, аналитика, столько людей, столько историй, столько денег, так, цифры, факты, ладно, не нужны эти мнения, не надо мне, я сам составлю свое мнение. да, вот. И вы смотрите определенные факты, говорите, да, действительно это происходит. Да, да, да. Если вам какой то не показалось сомнительным, не поленились, провели, провели проверку, факт-чекинг, залезли, погуглили, почитали заодно что-то и узнали, как обстоят дела на самом деле. Ну, главное только, помните, главное не в подворотню залазить, а в более-менее проверенные какие-то источники здесь информации. Екатерина Шульман... Нет, я не думаю, что Екатерина Шульман это, это не источник информации с цифрами и фактами, это ее личное мнение с эмоциональной оценкой. Вот. Так, такая вот история. Так, сбился. Да, про вот такую вот историю, про аналитику. Так что это цельная переработанная пища. Нужно ее разжевывать зубами. То же самое, как и с еду, И она принесет вам максимальную пользу. Максимальную пользу. Вот. Так что это дальше давайте по негативу. Что она, собственно говоря, здесь делает? Много негатива, как я уже говорил. Есть ощущение потери социального статуса, уровня жизни. Как помочь себе в этом? Ну, собственно говоря, как говорили еще стойки. Главное, что мы должны делать... Это правильные вещи, все остальное не имеет значения. Посмотрите, вот этот лайфхак стоический, да, он очень важен. Единственное, что нас должно беспокоить, ну процитирую тогда, давайте тогда, одна из моих любимых цитат Уда Влатова, за точность не ручаюсь, но смысл передам точно. Люди привыкли себя спрашивать, кто я? Иммигрант, шофер, еврей, американец и так далее. А надо бы себя каждый день спрашивать, а люди спрашивают, кто я? А надо бы себя каждый день спрашивать, не говно ли я? И это, пожалуй, самый правильный вопрос, который нужно себе задавать. У Стойков, это у Марка Авреля, римского императора, это звучало так. Того, то, что ты делаешь правильные вещи, это самое главное, остальное не должно тебя беспокоить. Вот о чем мы должны беспокоиться каждый день. Делаем ли мы правильные вещи сегодня – это одна из тех немногих вещей, которые нас должны реально беспокоить, потому что из этого складывается все остальное. Вот. Если мы говорим как о потери полезного статуса, ну, оглянитесь вокруг себя. Сейчас мир не обезьянья стая, к счастью. Сейчас есть огромное количество ниш, есть огромное количество возможностей, интерес к людям и желание сделать жизнь вокруг вас лучше. И в любой стране, где бы вы ни оказались, я думаю, что вы найдете свою нишу, если вы честны и искренни. Так. Так. А дальше. Что при уходе с негативом, когда слишком много негатива? Во-первых, мы становимся враждебны, мы никому не доверяем. Вот. Uh, у нас снижается эмпатия, и самое главное, снижается горизонт планирования. Вот горизонт планирования, это очень такая интересная история, которая связана с тем, вот насколько, по сути, хорошо работают ваши мозги, это насколько времени вперед вы планируете. Круче всего вы планируете на поколение. Вперед и, знаете, поколение назад. То есть, да, вот там, когда-то мои там правнуки, мои внуки, круче всего. Uh, когда все... Вы можете планировать там на 5 лет, на 10 лет. Если у вас все плохо, то люди обычно планируют от зарплаты до зарплаты. Да? Наркоманы планируют от бутылки до бутылки, либо от дозы до дозы. Ну, средняя обезьяна планирует там, пожалуй, там у нее 30-40 минут вперед, какие-то базовые вещи, все, что у нее есть в горизонт планирования. Штука с горизонтом планирования заключается в том, что когда он у нас уменьшается, то мы обесцениваем долгосрочные последствия, долгосрочные негативные последствия, и переоцениваем краткосрочные последствия, которые здесь остались. Вот такая вот история. Ну и плюс слишком много негатива, это, это увеличивает, влияет на наши решения, увеличивает риск депрессии и беспокойства, и даже риск сердечно-сосудистых заболеваний. Да. Как понять, как вот вообще заметить, когда все пошло не так. Условно говоря, это небольшое упрощение, но оно с большего верное, которое заключается. У нас есть в мозге две, условно говоря, две нейронные сети, которые между собой конкурируют. Одна из них позитивная, вторая негативная. Что делает позитивная сеть? Она обращает внимание на что-то хорошее, она легче у вас доступ к хорошему воспоминаниям, что хорошего было, и она строит положительные прогнозы на будущее. Помните, как Винни-Пух? Что ты спрашиваешь себя, когда просыпаешься утром? Я спрашиваю себя, когда просыпаюсь утром, что же хорошего сегодня случится? Да? То есть позитивные предсказания на будущее. Так работает эта сеть. Негативная сеть, она что делает? Она замечает первым и быстрее плохое, то есть вы мгновенно э, видите плохое. Она доступ к только к плохим воспоминаниям. Например, как вы думаете, почему мне так плохо? И ваши воспоминания. Да как тебе может быть хорошо? Да вспомни свое детство. Да что год назад? Да что в детстве было? Отвратительная жизнь, не имеющая никакого шанса на позитивные эмоции. И прогноз будущего. Ничего хорошего не случится. Все всегда будет плохо. Вот такой прогноз она дает. Как вот, помните, как Сара Коннор. Да? No fate, no future, no future. Вот она писала. То есть будущего нет, именно поэтому люди с негативным предикцией, они так ужасно себя чувствуют в моменте сейчас, ведь над ними нависает, как романтично говорят, тень будущего, в котором нет ни одной улыбки, в которой нет ни капли радости, только негативная история. То есть, по сути, мы задавлены и ужасно себя чувствуем не потому, что нам плохо в настоящем моменте, а потому, что негативные ожидания мозга просто впечатывают э, все наше настроение, и мы себя ужасно чувствуем. Самая интересная история, что это можно оценить научно. Есть тесты, которые позволяют оценить ваш негатив байс. Как вы реагируете на улыбающиеся и отрицательные лица с долей миллисекунда нажимаете? Наверное, я, наверное, добавлю тогда этот тест хорошо к нам в Stories. Когда залью это видео. Так, то есть, негативное информационное окружение вокруг нас, да, нам негатив дает. Это на самом деле не исключение, потому что. Наш мозг, он предназначен для меньшего количества трэша. Слушать его. Вот, да, как вот люди получали там меньше новостей. В целом, как бы было. Ну, придет какой-то сосед что-нибудь иногда расскажет. Сейчас же поток льется практически нон-стоп. Мы сами себя критикуем. И это ужасная тоже история для негатива. Мы считаем, что если хлестать себя самокритикой больше, мы будем работать лучше. Но это так не работает. Потому что... Вы знаете, как самокритика работает? Самокритика работает как такой guilty pleasure. Посмотрите, какой порочный круг самокритика получается. Вы что-то у вас что-то не получилось? Вы себя обругали. Ах ты такой негодяй, лентяй, там, т та -та -та -та -та". После ругани вам что становится лучше? Потому что вы себя ругали, ну теперь можно и пожалеть. Все пожалели и снова ничего не делаете. Круто? Uh, то есть, самокритика, что, что происходит? Вы ничего не делаете, к тому же еще себя и ругаете, и ужасно чувствуете, и ничего не делаете. Пла Плохой круг. Поэтому лучше заменять это, конечно, самосостраданием и принятием того, что сейчас происходит. Вот Очень часто мы негатив и травму подобные получаем, не только до переживаем реальный стресс, но и как травма свидетеля, обсуждая, смотря на это все. Даже в смартфоне мы тоже получаем травму свидетеля. И негатива становится довольно много, довольно много. А раздражительность наша, когда мы позволяем себе раздражаться. Многие считают по такому моменту, что выпустив гнев на что-то, мы его ослабим. Наоборот, все работает. Чем больше вы позволяете выйти к гневу негативу, на что-то еще раздражению своему выплеснуться из злу, тем больше его становится и тем тяжелее вам контролировать. Чем раньше вы берете свою раздражительность под контроль, тем быстрее она заканчивается. Нет, вот и колотить грушу, либо, боже, если я сейчас не выскажу свое раздражение, недовольство, а какой плохой мир, то мои эмоции, оставшись внутри, вызовут у меня какой-нибудь рак. Это полная чушь. На самом деле это называется, если вы высказываете все, что вам приходит в голову, называется это несдержанность, ослабленный самоконтроль. Люди с поражениями головного мозга не контролируют, что у них там на языке. Да, и практически ведут свою историю. Ничего хорошего в этом здесь совершенно здесь нет. Наоборот, осознанность, когда вы поймали негативную мысль, распознали ее, так, и как комара ее отогнали, это истинная осознанность. Вместо того, чтобы вовлекаться в эту историю. Вот Ожидание негативное, мы про это уже говорили. Ну и конечно же, конечно, бич времени это недовольство и жалобы сам не ангел, здесь скажу, да, но я понимаю, почему это вредно, почему это плохо, и тоже с собой работаю, вот, когда-нибудь вам отчитают тоже о своих успехах и проверенных лайфхаках. Есть реальные истории, когда как бы действительно все идет не так. Высказывать здесь раздражение, либо раздражаться, это играет против вас, потому что увеличивает здесь негативность. Мои любимые древние греки, они вообще как рассуждали? У них была очень такая интересная философия, модель, которая гласит о том, что есть там у стойков, там всемирный логос, либо там в Азии законы кармы. В общем-то, какие-то какие дела, которые совершаются по очень сложным законам, по которым твой маленький человеческий мозг никогда их не может понять. Если ты ходишь все время недовольный и такой говоришь, вот там снова боги все на своем олимпе неправильно устроили, что боги собственно говоря тебя вот за это вот то что ты бухтишь здесь они тебя могут еще больше наказать раз они понимают что план свой делают все а ты еще недоволен вот так рассуждали древние греки поэтому вот условно говоря бухтеть быть недовольным это раздражать богов что они предлагали они предложили предлагали что истинная мера мудрости это радость радость да то есть э, мудрый человек он радуется вот на что, собственно говоря, тогда боги проявляют к нему больше снисхождения, как считали древние, древние греки. Ну и разумеется, что недовольство, когда вы сфокусированы плохим, вы больше обращаете внимание и, соответственно говоря, и на плохое, и чаще не вспоминаете. А радость, вы больше видите какие-то возможностей, детали и с большей, с большей вероятностью ими воспользуетесь. Так что жаловаться это не очень история конструктивно это да ну либо скажем так либо можно это просто говорить скажем так в бодипозитивных терминах да не разрушенный дом а у этого места есть большой потенциал если бы мы могли снести могли бы построить здесь красивый дом уже то да, вы видите уже потенциал вместо того что это гнилая халупа стоит на этом месте и раздражает мои зрительные рецепторы да то есть попробуйте это в виде потенциалов а, вообще да. Ну и в телефоне три этих вещи, про которые я рассказал, жесткий источник негатива. Doom scrolling да, это бесконечное листание э, ленты и поиск именно плохих новостей. А иногда, если попадаются хорошие, это еще сильнее усиливает зависимость. Это hate watching. Мы смотрим, что нас раздражают либо люди, события, которые нас злят и так далее. Самая интересная история, которая связана с этим вот негативом, это... Реально, когда люди, по сути, вот как в Беларуси, много из независимых СМИ, они, по сути, следят за тем, что там делает режим, пишут об этом письма, об этом что-то здесь обсуждают, или, тем более, это странно, ребята, у вас что, нету каких-то своих дел занятий, зачем вы это обсуждаете? Знаете, здесь иногда есть такая смешная параллель, что часто жертвы абьюза, жертвы созависимых отношений, они пытаются все время тому абьюзеру что-то доказать. Они уже, например, расстались, но они все равно интересуются. Вот человек, который меня насиловал и унижал, загуглю, посмотрю, как же у него жизнь. А может быть, я с ним поговорю, может быть, я что-нибудь ему объясню. Ребята, зачем это все делать? То есть, простой принцип здесь не умножение трэша, не умножение э, зла и так далее. Не надо это копировать, не надо это читать, не надо это здесь смотреть. Но ну, мы здесь по этой истории сейчас разберемся. Ну и негатив усиливает, конечно, руминация. То есть, как говорится, черт бы с ней с этой негативной мыслью, если бы она не прокручивалась миллион раз у нас в голове. Дело в том, что угроза, незавершенная ситуация, она в нашей лимбической системе продолжает циркулировать, потому что есть такая тенденция у мозга, как только замечена угроза, ее нельзя выпускать из виду. Вот как зебра, помните фильма про Африки? Она льва увидела, но она не будет убегать. Она ест и всегда на этого льва, же она в кустах, всегда одним глазом смотрит. То же самое так, плохая мысль к нам запала, вот есть такая угроза. И мы не можем от нее отступить. Она крутит, крутится. Мы понимаем, что это бессмысленная угроза. Все равно эта мысль крутит и негативом нас, по сути, здесь истощает. Поэтому ситуацию нужно завершать. Как завершить эту ситуацию? Ну, стоический подход при медитацию малорум, то есть визуализация плохого, либо рассуждение плохом. Мы завершаем руминацию концом. Придет ковид, вот, умру, завещание есть, что-то еще сделано. Ну вот буду умирать таким образом: тому позвоню, тому позвоню, что-то здесь делаю, вот, э, удалю файлы, которые меня порочат с моего компьютера, чтобы на них никто не наткнулся, и так далее. Ну и вы спокойно как бы какие-то вещи делаете. Но вот а, а, какая-то еще ситуация. Вы прокручиваете, прокручиваете плохие сценарии и как бы закрываете ситуацию, потому что мозг боится недоопределенности. Ой, погибну, не погибну. Он такой, ну, ну, лечу в самолете. Если погибну, то вот у меня там все же готово. Если не погибну, то тоже. Мозг, не волнуйся, все определено. Нет ситуации, не нужно волноваться. И вы, по сути, прокручиваете эти сценарии и просто думаете, какие реальные действия вы можете здесь предпринять. Вот. То есть, такая вот нерешительность, которая помогает, которая здесь пособствует. Так что, с руминацией это история. Ну, классика, закрывать руминацию, вы просто выписываете все эти мысли на бумагу и там, если то, действуйте в простом моменте. То есть, это в основном просто страхи, просто страхи. Если с этим сложно работать, нужно переключаться от негатива. Вот только вы думали, а, так как, например, заметить, что вы на негативной волне. Вы смотрите на нейтральную вещь, и она вас раздражает. Я вот когда жил в Минске, там был один блок бордюра, выбитый, из кривой из дороги торчащий. Если я прохожу в хорошем настроении, я вообще не замечаю. То есть, да, охранное торможение, думаю, хорошим. хорошем. Мозг фильтрует негатив, красота. Если я в негативном раздражении, мозг сразу видит вот этот кривой плиту бордюра, говорит, ах, эти работники, лежит 20 лет плита бордюра, никто не может сделать. Так, такой, о, Андрей, ты в негативе, отлично. Нужно переключиться, завершить какую-то ситуацию. План, негативная визуализация, экспозиционная терапия. Ну и, наконец, самая простая история, например, взять, поиграть там в Тетрис, реально уменьшает посттравматическое расстройство, потому что занимает всю вашу память. Либо хардкор, классика, спорт. Лучше всего планка. Планка вообще невозможно ничем беспокоиться, да? Вот приходит негативная мысль, становитесь в планку, гарантия 100%. 100%. Через пару десятков секунд вы забываете, что вас беспокоило. Вас начинают беспокоить совершенно другие вещи. Вот. Дальше вы можете перевернуть. Например, вас какой-то человек раздражает. Вот я писал недавно про это, тоже идея про стойков. Переверните. Вот человек плохо поступил. А подумайте, а когда я в таких ситуациях тоже плохо поступал? Было? Было. В той или иной степени вот было. И просто все это свое какое-то раздражение нужно направить на то, чтобы решить, что я так не буду поступать, как, это, как этот человек выглядит. То есть... Кратко суммируя такую вот защиту от негатива, можно выразить по принципу трех, либо, говорят, четырех обезьянок. Первая история обезьянка, которая закрывает уши. Она говорит «Не слушай злого, не слушай, что говорят дурные люди, не заходи на их каналы, не слушай информацию, которую проп... не слушай пропаганду врага, которую они посылают, не слушай заведомых всех этих полезных идиотов, которые этот страх не слушай зло, не слушай, что говорят плохие люди». Принцип может кажется оч... очевидным, но люди наносят какие-то «Ой, мне нужно быть осведомленным о пропаганде». Пропаганда как радиация. Ты зашел что-то здесь почитать, все, у тебя уже часть клеток твоих умерла, даже если ты не замечаешь. Потом будешь выплевывать свой кишечник, который здесь произойдет. Если вас эмоции... То есть иногда люди вот, смотрите, люди удивляются, вот я зашел почитать, и боже, такой ужас они пишут, такой абсурд, так цель пропаганды достигнута. Цель любой пропаганды негатива – вас эмоционально как-то вывести из себя самым абсурдным образом, самым бессмысленным. То есть, это называется такая атака абсурдом. То есть, в то время, как вы пытаетесь логически понять, вы эмоционально вовлеклись, и вот вы читаете пропаганду, репостите пропаганду. Ой, смотри, какие тупые. И пересылаете пропаганду другим людям. То есть, вы являетесь в этом случае полезным идиотом, как говорят другие вещи. Ментальная моральная гигиена. Не слушай злого, как говорит первая обезьянка. Вторая обезьянка говорит. Не говори зло, злого, либо не распространяй вокруг негатив из своего рта. Критика других людей, если ты не собираешься реально что-то здесь делать. А -а -а, негативные вещи про себя. Не критикуй себя и не, говори зло, не делай злого себе. Ах, я такой неумеха. Ах, я такой вот дурачок. Не надо здесь этого говорить. Ни на себя, ни на, друг, ни на других людей. Зачем это зло, тоже негатив, распространять вокруг себя, когда его и так, и так здесь хватает? Не говори, не критикуй, не раздражайся по которым вещам. Если ты хочешь что-то сказать, пускай это звучит как предложение какое-то, а не именно здесь критика, особенно с учетом, все всегда почему-то делают неправильно. Отличное конструктивное начало для любого разговора. Да. Третье. Не смотри на зло, да, обезьяна, которая закрывает здесь глаза. Не давайте излишнюю экспозицию, да, этому здесь трэшу. Быть информированным – это одна история. Быть сожженными рецепторами в депрессии в грани – это вторая история. Не путайте их, пожалуйста. Ужаса здесь в мире много. Можно целыми днями сидеть и отдать кони перед телевизором. Вот, мозгу это понравится. Но вам нужно сохраняться самому себе. Понимаете? Вот ваша первая здесь задача. Быть информированным. Не смотреть здесь на зло. Как еще говорил Ницше, помни, что если ты смотришь в бездну, бездна тоже смотрит в тебя. Да, и это же касается всей остальной истории. На кого смотреть? Да, на кого смотреть? Тут несколько идей. Смотрите на красивое, правильно и соответствующее вашим важностям. Вот, вместо тех людей, которые, которые просто вводят какую-то странную там, какую там, пропаганду тайную, вот, либо они просто вам льстят. Обратите внимание, вот многие люди очень покупаются а, на льстецов, да? то есть люди ведущие, которые вам льстят. То есть, если вам что-то очень сильно... Вообще, знаете, когда такой простой способ, когда вас разводят. Вам становится хорошо, хоть вы ничего хорошего не сделали, либо вы чувствуете себя самым умным. Вот только вы это чувствуете, вас сразу же в любой медиа, везде вас тут же здесь разводит. Почему это называется оратор соблазняет толпу? Он ее успокаивает. Он позволяет ей почувствовать себя хорошими, правильными. Вот. То есть вместо того, чтобы сказать, собственно говоря, ребята, посмотрите на себя, вы не ангелы, вам хорошо бы хорошо изменить свое поведение. Такое никому не нравится. Вот. А если он говорит еще там еще 2-3 недели, вы молодцы, мы практически здесь победили, и вы ничего не делаете, и расслабленно здесь себя чувствуете, что-то здесь явно, явно здесь идет не так. И почему этот человек так говорит, почему он хочет, чтобы вы ничего не делали, а просто еще пассивно подождали 2-3 недели, ничего не предпринимая, это, это остается для нас открытым вопросом. Ну и, наконец, четвертая история. История «Не делай зла, либо не позволяй злу перейти дальше, чем через себя». То есть, если ты видишь что-то плохое, оно должно на тебе закончиться. То есть, эти ситуации, несправедливости здесь где-то еще, заканчивай. Если видишь плохое, минимум, что ты можешь назвать плохое плохим. Потому что, если ты видишь этот ужас и не называешь его но ну, вопрос, конечно, всегда еще в личных рисках есть. Это тоже нужно учитывать. Но если у вас есть возможность назвать плохое плохим, называйте. Это помогает вам сохранить личную идентичность. И вы, к минимум, не позволяете тому где-то здесь зло ограничиваете. Вот это границы я назвал. Это зло, это плохо. И я разметил свои рамки. Тут наш порядок, там ваше зло. А, упражнение, как с негативным байсом, очень просто. Распознать, переключиться сконфигурировать свой мозг. Вот как будет будете делать. Итак, первое, вы заметили свой негативный байос. А, то есть, э, распознали что-то. Например, вас, вы раздражаетесь. Вот Вы почувствовали именно раздражение такое. Либо недовольство, либо почувствовали злость, либо что-то цеплять. Либо нейтральное лицо человека кажется, как будто он зло на вас смотрит. Вот как только вам кажется, что люди на вас начинают зло смотреть... У вас тут, вы тут же в жестком негативе укатилась. У вас гиперактивная миндалина. Вам кажется, что на вас смотрят, вам кажется, что вас подозревают, вам кажется, что вас про вас плохо думают. Это ваша миндалина, сейчас ее активность зашкаливает, понимаете? Она везде сейчас видит угрозу. Кстати, обратите внимание, так бывает, когда вы не выспались. Тогда вам люди кажутся все более злыми, на вас смотрят. Это очень четкий критерий. Так, распознали. О, так это ж не люди злые, а это ж у меня негативное предубеждение второе переключились на что-то хорошее неважно хороший цветочек красивое здание приятное лицо человека насладились и теперь акт удовольствия не менее 15 секунд эндорфинчики от этого хорошего боже какой цветочек и наслаждайтесь 15 минут понюхали посмотрели здесь хорошее. пятна 15, 15 минут 15 секунд 15 секунд остаетесь на позитивной волне, готово. Вы переключили свой негативный байс. Еще раз, заметили себя на плохой волне, вспомнили, посмотрели, увидели любую хорошую вещь, 15 секунд по таймеру ей наслаждаетесь. Так мы можем, это как медитация, отвлеклись, вернули свое внимание к дыханию. Отвлеклись, вернули свое внимание к дыханию. То же самое, такая же история работает. Когда вокруг много плохого, хорошо работает позитивная диета, потому что мы позволяем сбалансировать вот эту нашу негативную, позитивную нейронные сети. А как это работает? Регулярно нужно хорошие вещи просто записывать как доказательство, фотографировать. Вот когда мозг все плохой, нет мозг, посмотри, вот фотка, какая классная природа вокруг меня. Здесь хорошую фотку. Фотографируйте хорошее все, что вокруг вас. Просто в обычный телефон Ходите, классные вещи, здания, природу, людей, себя, членов своей семьи, одежду, которая вам понравилась, вкусную еду. Просто делайте хорошие, классные фотки, то, что вам нравится. Уже этого будет достаточно. Записывайте каждый день, например, такое одно из моих любимых упражнений, 3 на 3. 3 на 3, 3 например, три удовольствия, которые вы за сегодня получили, Три благодарности, три достижения. То есть достижение это личный акт, когда вы, за который вы можете гордиться, какое-то действие сделала. Три благодарности за сегодня, которые вы почувствовали. Как это работает? Вы знаете, что это кажется глупая история, но на самом деле, когда вам нужно записывать эту историю, ваш мозг уже заранее начинает думать. Так. Вот Беловешкин сказал мне это дурацкое упражнение, которое я вынужден делать, поэтому давай-ка я в своей жизни заметь три хороших вещи, чтобы вечером я смог побыстрее сделать это упражнение и записать то, что он требует в этом глупом-глупом упражнении, да? И пытаясь найти хорошее, ваш мозг уже начинает больше думать о хорошем, и так это срабатывает. Восхищение трепет. Это важные вещи сейчас, которые помогают нам противостоять, Такое, знаете, иногда такой майндсет у человека такой, ой, все это надоело, все это скучно, все это простое. Но вот очень часто эмоции которые не хватает и которые много было даже раньше, люди это чаще испытывали, это восхищение и трепет перед чем-то величественным, то, что больше перед нас. Например, когда вы выходите на огромный вид горы и она открывается, когда вы видите какое-то необычное изобретение и вы чувствуете трепет перед величием человеческой расы. Когда герои совершают истинные подвиги, и вы просто благоговеете, вы испытываете настоящее восхищение перед железной волей этих людей. И это ощущение до мурашек, такое, оно как немножечко такое даже почти религиозное, только это понимание того, что существуют великие вещи в нашем мире, и он стоит того, чтобы за него бороться. И вот это чувство трепета, оно тоже близко, на более таком низком уровне, к любопытству. Не к тому, что мы испытываем здесь, это хорошее, плохое лепим эти ярлыки, а это интерес. А почему это так? А почему оно так развилось? А что к этому привело? А кто этот здесь? И тогда вы можете смотреть по-другому. Например, приезжает какой-то человек, вот там где-то здесь в какой-то городок в Беларуси, говорит, ой, тут чистая такая вот улица у вас все, домики все-таки стоят, все выметено и так хорошо. Мы же в какой-нибудь городе в Европе, ой, какой-то разрушенный дом, почему же этот разрушенный дом стоит здесь в центре, он портит собой весь вид. Но если мы поинтересуемся, почему, мы узнаем, что в Беларуси, например, потому что частной собственности на землю нету, ее могут отобрать в любой момент, и эти все дома просто украдены, отворованы, отнятыми людьми у государства, и они все чистенькие. А дом старый и неприглядный стоит в центре города, потому что это абсолютное уважение к частной собственности. И даже если хозяин умер 20-30 лет, либо наследник, никто не смеет тронуть его дом, потому что частная собственность священна. И вот, казалось, нам что-то нравится, либо не нравится, но мы провели интерес и узнали, почему... И когда узнаешь почему-то какой-то развалившийся дом, который никто пальцем не трогает, для тебя является символом священного уважения к правам человека и частной собственности, а не таким, что вот распустили, здесь все не могут даже поштукатурить этот дом». Достаточно лишь проявить любопытство, чтобы изменить свое даже эстетическое отношение к этому. А -а -а ну, из более легкого комплименты, только без харассмента, да, вот, Комплименты, хотя бы один за день, хотя бы три комплимента. Реально классная история, которая в большей степени даже вам поднимает здесь настроение. Ну и, наконец, более простое упражнение, которое, я думаю, вы можете сделать, это начало и конец дня. Вот люди спрашивают, вот, как понять, что у человека, как понять, что у вас вообще нормально что-то в жизни, либо нет? Есть быстрый экспресс-тест научный. То, как вы чувствуете 15 минут себе до засыпания, и как вы чувствуете себя 15 минут после пробуждения утром, по сути, говорят о том, как вы проживаете свою жизнь. Это есть ваше реальное качество жизни. Потому что мы утром и вечером голые, немножко беззащитные, сами собой. И вот наши эмоции, которые мы испытываем, это вот они такие, мы настоящие и не в рутине. Поэтому помните, что хорошее воспоминание помогает быстрее заснуть, а даже одна хорошая, добрая мысль с утра может изменить вам настроение на целый день. И мне хотелось, чтобы вы начинали свое утро именно с такой хорошей, доброй, настоящей мысли вот О, почти все время заняло у нас э, обсуждение позитива и негатива, но мне кажется, ребята что для нас это сейчас важно э, не свалиться вот в эту вот бездну плохого которая пропитывает именно здесь негативного нашу трезвонящую миндалину в голове э, а уметь видеть хорошее как минимум просто чтобы хотя бы остаться даже на каком-то базовом уровне так быстренько пробегусь по вопросам, которые есть Повторите правило три на 3. три благодарности, три достижения, три удовольствия в день. Можно не каждый день это делать, но как минимум регулярно. Так, так, так, так. Какими вы называете базовыми ценностями человека? Какие нет? Уже говорил про это? Я в открытую называю зло злом, получаю негативную реакцию, люди не выдерживают правды. Ну, посмотрите, ж, это же как бы не ваше ж дело, вы ж не можете контролировать мысли других людей. Да, жалко, что некоторые люди не выдерживают правды, но мы не можем изменить мысли других людей. И Я еще раз подчеркну, почему важно всегда публично в общениях, в разговорах выражать свое мнение, а не молчать. И Почему это молчание, на самом деле, всегда молчаливая поддержка. Исследования показывают, что, так как мы все конформисты, в той или иной степени, достаточно в любом обществе всего 8% людей, которые четко и последовательно на улице, на работе, в интернете, в общественном транспорте, со всеми людьми, где они встречаются, спокойно, четко, непримиримо обозначают свою позицию. Все. Этого достаточно, чтобы консенсус в обществе сместился к той либо иной точке зрения. Вот и все. И, конечно, это неприятно, потому что ты сталкиваешься с людьми, которые э, возражают, которые начинают с тобой спорить, которые могут о -о обидеть. Но, ребята, это как быть миссионером своих идей. Крутить в голове какую-то мысль, и думать, что она торжествует, это довольно здесь наивно. Так, посмотрю по вопросам. Так, как выйти на новый уровень в работе в отношениях? Ставьте себе более высокие задачи и за, беритесь за проекты, и они вас выведут на новый уровень. Так, рыхлость тела и лица, как избавиться? Возможно, это жир, может быть и отечность. Как вам новый аватар? Шел у нас здесь на английском языке в кинотеатре, было как-то скучно и непонятно. Так, что еще из вопросов посмотрю. Сара поменяла будущее, отсылка, отсылка. Да, Сара поменяла будущее, но я имею в виду, э, да, свобода выбора всегда остается. Так, общаюсь ли я, общаюсь. Так, сейчас уже посмотрю, набежали ли вопросы. У нас буквально несколько минут. Думать, что ты самый правый. Да, конечно, это тоже показатель я свою даже книгу по питанию начал с того, что говорю, ребята, не доверяйте никому и мне тоже, проверяйте. Я тоже человек, мы все ошибаемся. Не так страшно, что у человека ошибается а то, что он не может признать ошибку над собой. Да, вот если вы посмотрите на всяких там одержимых властью и вообще там вот этих всех людей, они не способны признать свои ошибки. То есть, если вы видите, что человек, как бы, что вы не видите ни одного факта, где человек говорит, да, я был неправ, я сейчас изменил свою точку зрения, труба. Ну все, это, ничего невозможно практически будет сделать. Вот. Договориться. Ну и с другой стороны, хорошо работает поговорка. Если тебе кажется, что ты самый умный в комнате, вероятно, ты не самый умный в комнате, либо ты не в той комнате. Тоже верно. Считаете ли вы, что мысли материальны? Нет, я не считаю, что мысли материальны. Вот. Более того, многие люди придают избыточную значимость своим мыслям. Абсолютное большинство наших мыслей – это просто эхо, что мы услышали, увидели, случайные ассоциации, триггеры, а иногда просто спонтанные мысли. Ну, просто вот нейроны они случайно испулькают, поэтому вам приходят странные мысли в голову. И думать… Боже, почему не шла эта странная мысль? Наверняка было какое-то основание этому. Это плохое, плохое решение. Правильный момент. Мне приходят иногда разные здесь мысли. Это нормально разным мыслям. Потому что у меня есть там, моральные ориентиры, у меня есть планы. Я иду туда, они а хаотически бегают за своими мыслями, пытаясь определить, что бы они значили. Но мы такие эгоистичны. Это ж моя мысль. Наверняка она имеет какое-то значение. Увы, нет. 95% моих мыслей, 95% ваших мыслей, они вообще никакого значения не имеют. Вот, собственно говоря, и все. Особенно, если они не связаны с конкретной прикладной деятельностью. То есть, вообще мысли, если она не имеет своей целью решения какой-то проблемы, либо раздумывание, либо рефлексия, но ну, в конечном счете решение какой-то проблемы, вероятно, она просто гонять эту мысль. Знаете, человек как работает? Погоняла мысли, как будто бы работу сделал. А в реальности ничего не происходит. Но дофаминчик выделился. Как будто я вот лежал на диване и обдумывал судьбы человечества, после чего отправился в туалет. Да. Так что... Такие моменты. Наше время подходит к концу. Сегодня мы с вами обсудили, почему вот в, наше, в наше время на нас обрушится такое огромное количество негатива, Почему мы сами ищем негатив, почему страх и напуганными людьми так проще здесь управлять. И что, собственно говоря, это не заговор, а мы сами ищем это здесь негатив. И как, наконец, понять, почему это плохо влияет на нас, как сбалансировать количество позитивной и негативной информации, которую мы потребляем, а также использовать принцип трех мудрых обезьянок, трех мудрых обезьянок, и понимать, что... Чтение негативных новостей, следование за теми, кого ты ненавидишь, это дешевый дофамин, как и все остальные аддикции. И ни к чему хорошему он здесь не приводит. Найти хорошее, может быть, займет на секунду больше. Но это хороший негатив. Ой, негатив. Это хороший дофамин. Поэтому вместо чтения какой-то очередной трэшевой новости, для того, чтобы ваша покололо, да? как какой-то ужастик, Попробуйте лучше найти что-то хорошее в тех людях, которые вокруг вас, сказать им комплимент, и это реально сделает как минимум вашу комнату немножечко лучше и даст вам немножечко брони против того, чтобы просто... против... противопостоять негативным здесь новостям. Так что позитивная диета, позитивная диета, ну и будьте такими же мудрыми, как три обезьянки. Не слушайте злое негативное, не смотрите на злое и негативное, не открывайте рот, чтобы говорить злые и негативные слова. Вот такие мудрые буддийские обезьянки придут вам на помощь. Хорошей, позитивной и продуктивной вам недели. Пока.